Сегодня происходит в Униксе чудо, это республиканская студенческая весна, именно галоконцерт. Сегодня мы увидим лучшие из лучших студенческие номера, таланты со всей республики. В этот вечер в холле КСК КФУ Уникс, несмотря на пасмурную погоду, было по-настоящему жарко. Галоконцерт собрал самых талантливых и лучших студентов со всей республики. Кто-то фотографировался с дипломами, кто давал интервью, а кто-то был просто рад находиться на галоконцерте. А кто-то готовился к еще одному выступлению на фестивале. Каким номером вы в программе участвуете? Песня Music, она о том, что нас всех объединяет музыка, делает нас бунтарями. Здесь все любители из педагогического университета, то есть все учителя. В этом году организаторами конкурса выступили Минмол РТ, мэрия Казани в лице Комитета по делам детей и молодежи, Лига студентов РТ и Совет ректорских вузов Татарстана. Казанский университет представил порядка сотни номеров. Из 188 номинантов 46 коллективов из университета стали лучшими в разных номинациях. От вокальной до номинации журналистика. В этом году я второй раз участвовала в Республиканском студии в весне а в конкурсе направления журналистика». Вот, снимала фоторепортажи и, собственно, в прошлом году заняла я третье место. В этом году закрыла свой некий гештальт и вот меня оценили на первое место. К слову, в этом году фестиваль проходит в очном формате, однако в университете соблюдены были все антиковидные меры. Вход в масках и соблюдение обязательной дистанции. Однако, несмотря на продолжающиеся ограничения, это никак не повлияло на настроение и боевой настрой участников. Все как один отмечали хорошую организацию и подготовку мероприятия. Да все круто, как обычно. Не знаю, мне в целом всегда очень радостно, кайфово принимать участие в подобных вот мероприятиях. Поэтому я заряжаюсь энергией, положительными эмоциями от участия в данном конкурсе. Поэтому все классно. Как рассказали организаторы, участие в подобных мероприятиях – отличный способ для студента проявить себя в студенческой жизни, а также раскрыть в себе новые грани таланта. В фестивале участвуют студенты со всех направлений – будущие медики, инженеры, дипломаты, политики. Однако, несмотря на призовые места, самое главное во время студенческой весны остается возможность сплотиться и стать конкурентоспособным в своей профессии. Здесь, кроме э, того, как победить но студии весне, это же... Глобальная цель – это движение большое, это комьюнити, когда ты можешь переговорить или посмотреть, или просто пообщаться, взять какой-то опыт у студентов из другого вуза. Это большое такое объединение студенческого народа. Здесь и происходит вот эта искра, вот это чудо, да, которое очень ценно для всех. К слову, на галоконцерте прошла презентация о конкурсной программы Республики Татарстан, которая позже будет предоставлена на традиционном Всероссийском фестивале студенческой весны, который пройдет в Самаре с 18 по 24 мая. Лев Диденко, Александр Кузнецов, Луис Закирова, Универ Ньюс.